Ну что, ребят, добро пожаловать на 9 этап Формулы 1 на Гран-при Австрии. На в этот раз дождливую Австрию Первый дождь у нас в этом сезоне Ну и в принципе дождливая трасса Это все время унылый этап Почему? Потому что борьбы в таком этапе мало Плюс также нет квалификации у вас на экранах Потому что банально я ее забыл Заснять, но могу сказать сразу То что квалификация была сухую погоду И в ней у нас было все просто замечательно Поскольку на этот этап нам приехало Капитальное обновление двигателя За счет чего у нас мощность сильно возросла Также у нас по сути сейчас сделаны все модификации На мощность за счет этого Наверное, скорее всего, у нас самый мощный брит в пелотоне. Максимум нам может быть что-то противопоставит Вильямс, если они сделали последнюю модификацию на мощность. Но... Поскольку я вижу то, что они не сильно прогрессировали в ДВС, а именно только в шасси прогрессировали, могу сказать то, что они пока не исследовали ее. Ладно, переходим к старту решетке, где я на первом месте расположился. В настрой у нас Сергей Сироки, на 3-й 4-й Клер, 5-й СТВ 6-й 7-й 8-й Даниэль Риккардо, девятый Чака Перес и 10 Маркус Эриксон. Леклер очень хорошо проводит сезон этот, поскольку он уже сейчас стал квалифицироваться в топ-5, даже чаще, чем Феррари и Мерседес. Так что Леклер довольно неплохо едет в этом сезоне, возможно в следующем он что-то может быть покажет, но тут все зависит от Заобера и то, как они будут развиваться. Собственно, всю гонку у нас будет легкий дождь, поэтому у нас промежутки на всю гонку, я добавляю немного прижимной силы спереди, чтобы более-менее хорошо болит управлялся, ну и уже переходим к самому старту. Как обычно, провальный старт, ничего в этом нового, из-за чего Сироткин тут же меня пытается пройти, даже вот с пробуксовкой по сути стартовал, сзади у меня строл был, тоже хотел меня обойти, но был заблокирован. По итогу я также еще вышел широко в первом повороте, из-за чего вышел даже медленнее, чем Сироткин, и Сироткин спокойно меня без проблем обошел на второй прямой. Собственно, так гонка у нас неплохо и началась стартовой камеры моего позорного по сути старта. Также три болида позади почему-то решили стартнуть куда-то в бок, из-за чего мы с двумя великолепствами просто отъехали. И за счет этого также Рикиарда позади смог обойти тут же и Феттеля, и Акона. Но также еще и неплохой старт провел для себя Литороса, который смог на старте отыграть две позиции по отношению к Рино и Хасу. А также на второй прямой за счет Слипстрима за впереди идущий Рено смог удержаться за пилотоном. И на позднем торможении в медленном третьем повороте он смог по внутренней траектории обойти вторую Рено, Радбул Ферстаппена и уже навязать борьбу Кима Райкенену. Также Ван тоже позади боролся с Льюисом, но к сожалению борьбу он по итогу эту проиграл. Туророса уже вел активную борьбу с Райкененом. Напрямой это даже за счет слепстрима от Льюиса смогла все-таки обогнать Феррари. Конечно же это длилось недолго, в конце того же круга Торрорс совершает ошибку в последнем повороте, из-за чего не возвращается в позицию и также в Торрорс въезжает Рэдбул Ферстаппин, из-за чего тот повредил себе передний антикрыл с левой стороны. Также уже на старт финишной прямой тут же и Реношки прошли вдвоем Ферстаппина, и также еще был контакт у Ферстаппина с Рено, но тут уже обошлось без каких-либо повреждений, потому что все что можно Ферстаппин уже повредил. На четвертом кругу я догнал все-таки Сироткина, причем скорость у Вильямса была в первом секторе, но во втором и третьем они почему-то сдавали, хотя вот вроде бы казалось, у них прокачанная аэродинамика и по идее в поворотах у них должна быть больше скорости, чем у меня. Но имеем то, что пока на прямых они быстрее, ну тут может быть из-за дождя, из-за того, что я слишком рано жгу на газ, всякое возможно. По итогу в первом повороте я смог опередить Сироткина, но на Второй прямой, перед третьим поворотом он меня смог обойти на позднем торможении, мы с ним поравнялись, конечно же, и по итогу на третий уже прямой решался позиции, но из-за того, что я очень плохо вышел с третьего поворота, Середкин без проблем меня смог опередить. Также еще позади нас был уже Строл, который тоже думал, где бы ему можно было пристроиться, чтобы принять участие в данной борьбе. Но борьба наша заканчивается уже в четвертом повороте. Я прохожу Сироткина по внутренней траектории и начинаю уже потихоньку даже отрываться. По итогу, через какое-то время Стрел также начал опережать уже Сироткина. В том же, по сути, месте на третьей прямой. Без каких-либо проблем он прошел Сироткина. И, по сути, Сироткин так и остался до конца гонки на третьем месте. Потом у нас на двадцатом круге выехала маш... виртуальная машина безопасности. А вышла она из-за того, что, что Хюлькенберг просто проколол, по сути, колесо где-то, оно у него лопнуло. И какое-то время он просто ехал до пидстопов, точнее, ковылял. Потом у нас выехала вторая виртуальная машина безопасности. Из-за того, что Сайенс въехал в Хьюкхеммер, когда тот-тот пытался завернуть в бокс. И по итогу сломался переднее крыло. И у них началось веселье. Херню Рено страдали где-то кругов 8-9, и потом их просто дисквалифицировали. на Просто-напросто за то, что они занимаются какой-то херней. Причем самое удивительное то, что они получили дисквалификацию только спустя 8-9 кругов. Хотя могли, должны были получить ее чуть ли не сразу. Если вспоминать, во-первых, за Вильямсов, Сайенс, за то, что... Очень-очень долго возвращался на трассу после прокола своего. Сразу же получил дисквалификацию за то, что он так долго прям возвращался. Хотя он мог, по сути, доехать до пидстопов. Тут же два болида просто перекрыли, во-первых, въезд в пидстоп. занимать какой-то херней потому что один болид уже был развернут изначально в сторону пидстопа, но он решил почему-то развернуться еще раз. Второй все таки смог развернуться, но почему-то не поехал на него. Вот что боты делали, я просто не могу понять. По итогу, первое место за мной, второе у нас Лэнстролд и третий Сергей Сироткин. Конечно, неудачная гонка для Сироткина, но также неудачная гонка еще для Ритма, которые вдвоем, по сути, сошли. По турнирной таблице я начинаю уже выходить вперед. Ну, а в кубке конструкторов у нас все без изменений. По поводу контактов, по сути, их особо не было, так как гонка была в дождь, все ехали просто, просто друг за другом. И максимум были обгоны до бестопа, не более. По контактам у нас следующая ситуация. Как видно, просто... Большая часть контактов это Хюкенберг и Сайенс. Опять же из-за того, что они творили на фейзе в питлейн. Также собираем очки после гонки, которые нам сплют на апгрейды, которые нам не приехали. Не приехал нам обновление в части шасси на снижение веса. И также оставшуюся часть очков я решил э, потратить на последнюю модификацию, связанную с ДРС, которая нам приедет через два этапа. На этом, ребят, с вами был Вархаммер. подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, ребят, пока-пока.